Всем привет, ребят! Сегодня я хочу вам рассказать и показать вот такой замечательный сервис ⁇ Бокс ⁇ Что в нем замечательно, это его разноплановость. То есть мы можем быть как рекламодателями, так и исполнителями одновременно. Что нам для этого нужно? для этого нам нужно зарегистрироваться например как э, исполнитель регистрируемся, регистрация очень простая регистрация происходит через WebMoney если у вас WebMoney нет то регистрируйтесь если есть то это очень хорошо как происходит здесь а, работа а, смотрите мы зашли как исполнитель нам доступны социальные сети мы здесь можем выполнять задания но оплата здесь небольшая давайте попробуем проходим авторизацию вот есть у нас одно задание, оно стоит 30 копеек кликаем сюда. Вот а, здесь есть а, ограничения по географическим данным, по геоданным. Что это означает? Это означает, что рекламодатель а, либо ну, не либо, сто а процентов запретил, а, чтоб с нашей страны или с моего города выполнялось это задание. И поставил ограничение, что у меня должно быть 100 друзей. Так как у меня нет 100. 100 друзей. Вот. И проживаю я не там, где надо. Значит, мы, чтобы здесь хлам этот весь не собирался, закрываем. Есть здесь выполнение задания. Здесь, конечно, платят намного больше 10 рублей 11 рублей 5 4 рубля здесь совсем по-другому здесь а, нам нужно вот условия задания мы его выполняем и человек просит чтобы мы рекламодатель просит чтобы мы сделали ему отчет нажимаем приступить к выполнению и выполняем это мы получаем то есть зеленую сумму денежку задание дано сделать за один час Если за час мы не делаем то все все э, суммы которые мы зарабатываем здесь они собираются вот в этой строчке вот здесь потом по стечении 7 по моему или там 10 дней они переходят вот сюда, на основной счет. Когда они вот сюда перешли на основной счет, то вы можете совершить вывод. Вывод этих средств. Вывод делается элементарно просто. Заходим в личный кабинет. Но, но ребят, заходим мы в личный кабинет и у нас будет гореть кнопочка. Подтвердите то, что мы разрешаем этому проекту видеть данные, кое-какие данные с WebMoney. Когда мы регистрировались, мы оставляли там свои данные. И этому сайту нужно знать данные. Для чего? Во-первых, для того, чтобы подбирать вам задания. Это раз. Для того, чтобы когда рекламодатель вот сейчас я вам даже покажу, сейчас просто-напросто. Давайте мы закончим вот с оплатами. С не оплатами, а с, с заработком. Я уже заговорился немножечко. То есть мы можем зарабатывать как здесь, так и здесь. Ну, здесь самое проще. Здесь проще простого. Но только если есть задание. И я так понимаю, что для россии российской федерации то есть тут будут вообще без проблем зарабатывать потому что с украиной как то тут не очень хотя я заработал в первый раз когда зарегистрировался я заработал 6 с чем то рублей буквально там какой то там секунды когда мы регистрируемся как исполнитель советую сразу вам регистрироваться как исполнитель потому что э, если вы хоть будете постоянно зарабатывать то есть они э, а делают задания то вам есть смысл зарегистрироваться как исполнитель потому что вы будете попадать сюда на вот эту страничку а если вы зарегистрируетесь как э, рекламодатель то будете попадать на страничку рекламодателя и вам надо будет постоянно переходить на эту страничку то есть, короче геморрой. А, вот если мы придумали задание ну, допустим продвижение нашего канала youtube кликаем сюда заходим как рекламодатель вот у меня здесь как мы видим открытый доступ то есть я разрешил а. здесь есть партнерская программа еще оказывается ну, да а потом история счета есть. Можете посмотреть, я вам даже могу показать. Вот. Так вот. Вот это мои заработки. Буквально такие быстро. вот вывод средств 6 рублей 34 копейки если мы сейчас посмотрим по заданиям так давайте посмотрим это у нас было когда 15 июня 15 июня ищем 90 15 должно быть ага, 15 нету а стопница не посмотрим вот 15. Вот. я за 15. Вот вывод был. Вот я получил. Ну, вывод был, я вам хочу сказать, буквально 30 копейками там минут. То есть вывод был быстро. Как создать задание? Тоже очень просто. Вот, мы просто либо делаем конкретное задание с отчетами ну тут я оплата будет ну вы будете платить конечно немножечко дороже допустим нажмем сюда то как мы видим здесь рекламодатели платят за выполнение но довольно таки нормально вот Рекламодатели это люди, которые предоставляют рекламу. То есть, вы создаете рекламу своего канала на YouTube. И человек переходит по ссылочке, выполняет то задание, которое вы написали. Если он выполнил все замечательно, вы платите ему 10 рублей. Если он что-то не выполнил, вы ему ничего не платите. Это вот относится вот к этому. Если по соцсетям, допустим, мы зайдем на YouTube, то здесь уже э, более, ну, как бы сказать, конкретно, ну, как не конкретно, а по шаблону. То есть э, вы не уйдете ни влево, ни вправо. Вот, то есть по-любому вы заплатите, хотите вы этого или нет. Нажимаем ⁇ Выполнить задание ⁇,⁇ Вы создать задание ⁇ Здесь пишем название. Без разницы, потому что его никто не видит и не читает. Это просто для вас. Можно написать там задание один, YouTube, там, видеопросмотр. Или там что-нибудь что такое. Выбираем категорию. Допустим, просмотр ролика. Вставляем URL-адрес видеоролика. Нажимаем далее. Давайте мы сейчас, я вам более подробно сделаю вот так вот я сделаю подписку на канал вставляем URL нажимаем далее пол можете выстав... выставлять можете не выставлять как угодно то есть это будет ограничение то есть вы разрешаете либо всем выполнять задание либо мужскому или женскому полу кто как зарегистрировался из исполнителей заметьте вот этот вот это 100%. Если вы все оставите, то задание будут выполнять все, кому не лень. Все подряд. Для того, чтобы этого не было, ну я советую, конечно, ущемлять немножечко, потому что люди подписываются, потом сразу же отписываются. То есть вы заплатили ему и он отписался. Это один человек, а это если 100 человек, то понимаете, сумма там не маленькая. Кликаем вот сюда, ставим возраст, который нам нужен. Если мы сейчас изменим здесь возраст, то у нас э, изменится, давайте 25, здесь поставим пускай будет 50. То вот здесь мы сразу видим, что 12% охват аудитории, то есть 12% из 100 могут выполнить это задание. Также мы можем сделать, что я вам говорил, географические данные, геоданные. То есть мы можем исключить любую из этих стран. Тут очень много. Плюс э, регион, допустим, выберем вот. Есть регион и есть город. Если мы это все выберем, нажмем вот сюда, то с этой страны, с этого региона, с этого города смогут выполнять ваше задание все остальные задания не смогут выполнять если мы так все оставим кликаем на пустое место 12% у нас остается а мы не нажали стоп. Вот разрешить 0% охват то есть, то есть ваше задание не выполнит вообще никто Закрываем и просто, допустим, нам не не хочется, чтобы с этой страны, с этого региона, с этого города выполняли задание. Мы нажимаем запретить. То есть 12 человек, 12% из 100 могут выполнить это задание. Ну, для чего это? Ну, в принципе, ребята, это для тех, кто, у кого определенная фирма в определенном городе. Допустим, в Украине, вот я живу в Украине, в городе там... Днепропетровске есть какая-то фирма, которая, например, делает рекламу именно в этом городе. То целесообразно выбрать этот город и отключить, то есть только этому городу разрешить выполнять задание потому что ну нет смысла с бразилии или там с россии с китая еще откуда там э, разрешать делать ваше задание смысл никакого вот для этого здесь и есть вот такие штучки а, вот. это очень удобно Ну, мне это не надо я ставлю галочку не учитывать потом так почему-то из галочка убралась потом э, галочку мы убираем вот отсюда обязательно ставим здесь как минимум как минимум троечку как минимум сразу у нас процентик упал это ничего страшного и здесь ставим вот сюда вот почему так потому что э, если вы на вебмане давно уже и читали там э, инструкции там всю там и информацию там разную то вы знаете что когда регистрируйся, вот он выдается вам формальный аттестат О, то есть без подтверждения паспортных данных вообще без ничего так вот а вот здесь уже человек уже сто процентов активный то есть у него есть данные и это не какой нибудь там бот или непонятно неответственный человек хотя кто его знает упали мы до 70 0 процента я считаю это нормально то есть мы отсеяли людей вот. Которые. Ну, хотя кто его знает, я могу судить, как бы так сказать, заочно. Может быть и действительно люди, которые остались, будут выполнять задания, выполнять задания и не отпишутся. Ну, хотя, кто его знает, вдруг не понравится им ваш канал, я не отпишут ну как бы так тут никто не застрахован тут такая вот штука. здесь минималка которую вы заплатите этому человеку его можно увеличить но уменьшить нельзя То есть 75 это минимум который вы обязаны заплатить тому человеку который выполнит ваше задание вот а выполняется это все автоматически если я вам показывал тут предыдущее, там надо было подтверждать то здесь все автоматом то есть человек переходит по ссылке подписывается на ваш канал если он подписался то он выполнил задание если он просто перешел на ваш канал и ушел с вашего канала не подписавшись то он задание не выполнил и он не получит ничего Здесь ставим, сколько просмотров нам нужно. Точнее подписок или просмотров. Смотрите, как у вас там будет настроено, как я показывал в самом начале. Вот. И здесь уже показывается уже калькуляция суммы, которую вы должны, должны будете заплатить. То есть ввести в этот сервис. Кликаем вот сюда. Переходит вам вы, выплывает такое то окошко. И мы оплачиваем. Оплачиваем счет. И все. И задание вступает в работу. Как проверить, активно оно или нет. Вам приходит на почту. При регистрации указываете почту активную. И на нее приходит сообщение. Либо возвращаетесь на сайт, кликаете вот сюда. Как мы видим, вот наше задание. Вот оно, вот, что мы делали сейчас. Здесь должен быть квадратик. Когда здесь загорается треугольничек, то задание ваше уже э, исчерпало свой лимит. Здесь показывается, сколько выполнено. Если нам нужно отредактировать, нажимаем вот сюда. Но ну, Здесь, по-моему, редакция идет только название почему-то так изменить да только название почему я не знаю и нам она не надо нажимаем вот сюда нажимаем удалить Всё. вот так вот ребят то есть здесь очень интересно есть такая вот да я еще оставлю здесь будет кликабельная монетка по которой вы можете перейти и есть похожие на этот сайт называется вы там оплата в долларах тоже там можно делать задания там можно выполнять задания там тоже очень много всякого интересного. Ну, там оплата в долларах. Здесь оплата в рублях. То есть у вас должен быть на WebMoney рублевый кошелек. Все, в принципе, все, что я хотел сказать. ребят. если было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки.